Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале ⁇ Все для клёва». Сегодня мы с Пашей. А, Паша, поздоровайся! Здравствуйте! Это, вы помните, да, в наших семейных э, батлах? Паша был команда «Торнадо». В одном даже выиграл второе место, да? Да. Да, друзья мои, так вот мы с Павлом сегодня находимся на озере Атланта, это Великодолинское, и приехали сюда погонять щуку. Если вы помните прошлых видео... Мы испытывали, сначала вообще просто приехали половить, хоть что-то ловится или нет. Второй раз мы приехали, испытали железо, причем такое, ну, бюджетного качества, скажем так, железо. И оно действительно показало свою эффективность. И какое именно железо, вы можете посмотреть по этому ролику, который у вас всплывает с правой стороны в верхнем углу. А сегодня мы с вами будем испытывать силикон. И надеюсь, потом уже... Когда испытаем уже силикон и наберем чемпион среди силиконов, которые ловят здесь самое лучше всего на этом озере, попробуем сделать батл между силиконом и железом. Силиконом. И железом, да. И посмотреть, что лучше ловит. Поэтому mm. уверен, что такой эксперимент вам будет очень интересным. Тем более, что в своих комментариях, когда мы спрашивали о том, какие вам видео больше заходят, что вам интересно посмотреть, вы в основном говорили о том, что нужно... Хищник, хищник, хищник, нету хищника на вашем канале. Так вот, как говорится, нате и распишитесь. Да? Сейчас попробуем. Разнообразие цветов и форм просто поражает. Я даже не знаю, с чего начать. Я вот, например, попробую вот на этого рипера попробую половить. Или, может, на этот свист. О, точно. Вот такой вот, серенький, мне нравится. Я на них попробую для начала. Хотя тут есть варианты, смотрите, какие красивые елки-папу. И зеленый, и морковный вариант. В общем, друзья мои, я уверен, что сегодня мы точно подберем самый эффективный вариант, который применим на этом озере. Поэтому мы смотрим до конца и делаем выводы. Друзья мои, не являюсь специалистом в области ловли щуки. Как вы видите, на канале немного таких видео по ловле хищника. Но заметил для себя, по крайней мере, что на упаковке компании Вист есть специально написано типы крючков, которые нужно использовать именно при ловле на эту приманку. Например, одинарный, двойной, овсетный, джиголовка. Написан ее размер. И это очень удобно, особенно для таких ну, специалистов, как, как я. Это видео будет интересным и особенно для тех, кто только начинает ловлю хищника, познает ее азы. И при этом, друзья мои, напоминаю о том, что Самыми главными инструментами для ловли щуки это либлиб, которым вы берете щуку, да, чтобы не брать ее в руками. Ножнички, чтобы что-то где-то подрезать. Ну и зажимчик, которым вы вытаскиваете крючок из пасти хищника. Напоминаю, ни в коем случае не лезь туда руками, пальцами. Будет не очень приятно. Еще что мне нравится в этих приманках, они сделаны из пищевого материала полсизоля. Также в них добавлена соль, для того, чтобы сымитировать запах крови. И вкус у них ракоподобный. Вот возникся. А Ой, Попробуй. Не, понюхай. А, для... Я думал, надкусить. <смех> Попробуй, понюхай. <смех> так. Так. Да. Есть крилем, да, таким тухлым крилем пахнет. <смех> да? А ну, ты не хотела. Что тухло? Просто крыльям, мне кажется. Да. Силиконами То есть, по сути, вот этим вот ударом можно сейчас не мазать. Можно, да. Так, вот такие интересные: Атланта спиннинг. Что это такое? Как называется эта Браслет такой, да? Ну давайте, цепляйте. Чтобы было видно, кто оплатил, кто нет. Ага, понятно. Мой номер 240-500807. Паша, тебе? А мне не знаю, сейчас, что достанется. Сейчас посмотрим. 08. Да. Твой, твой номер 08. Тебя вызовут. 50 08 08. 808. 808. Да. Ну все. Два раза бесконечно. Я сейчас бесконечно наловлю рыбу. Всё. Ну давай, посмотрим. <coughs> Хорошо. Друзья мои, стоит 500 гривен. Вот такой браслет. И целый день ловите, сколько хотите по времени на сегодняшний день. Но не больше. 4 килограмм, правильно я понимаю? Да, четыре килограмма. Котяра. ну нету ничего. Ой, елки-палки, ты что, так рыбку хочешь? О, подожди, ты сейчас меня Ну ладно, ладно, ну мы сейчас поймаем что-нибудь, дадим. Так, друзья мои, ну что, я сейчас буду делать первый заброс. Котяра. все время трется у меня под ногами чего-то вкусненького блин но мы с собой даже колбасы не взяли то есть мы приехали сюда по сути на короткий сеанс рыбалки там часа 3-4 так что такое не то а, что-то у нас поэтому поэтому не брали с собой ничего покушать но ловись рыбка большая и маленькая ты тоже рыбак что ли Так. Давай уже пора клевать уже. Прямо на первом забросе у меня должна быть рыба. Друзья мои. Только с таким Позь с таким позитивным настроением, на то, да. <связь> я считаю, можно поймать рыбу. Так и должно быть. Так, какие-то камешки там. Конечно, какое, да. Ну вот вообще, как у меня. А, хорошо, хвостик работает. Смотрите, какой. Ну, ну, вот, И все вам видно, конечно, что-то. Угу. Так. Еще разочек. Я поставил 5-граммовую грузило. И X-вист, X-вист, наверное, называется. Побыстрее проведу. Так, x попробовать. О. Вот этот будет то, что надо сюда. Ну-ка, да, то, что надо. Так, хорошо, так. Все понять, нужно. Какой лучший вариант проводки здесь работает? Да, да, все нужно искать опытным путем. Поэтому как бы... Так, там камешки какие-то. Гляк, пока. Идем мы с пятачком. Большой-большой секрет. Друзья мои, посмотрите на эту красоту природы. Все на работе, да? Паш? А мы на рыбалке. Все зарабатывают деньги, спешат куда-то. Не видят этой красоты природы. А мы идем мы и наслаждаемся природой. Ааа! -а -а. Я, Я скажу так, что, друзья мои, за зарабатыванием денег мы иногда теряем... Кайф жизни от того, что жизнь мчится, и мы с ней мчимся, не видя красоты этой природы. Вы просто посмотрите, насколько прекрасен берег озера 10 ноября 2021 года. Ай, красота. Так, ну что, где-то здесь станем или дальше пойдем? Давай. Ну, я теперь понимаю, ну, нечего. Мы ничего не брали с собой. Ну, я понимаю, ну... Но... Пойми ты меня, нету ничего. Продолжаем эксперимент вот с таким вот вариантиком. Это у нас что? Это снейк... Тон, тонг... Что то, тонгу, и кутонга, тон. Короче, что -то такое? Короче, э что-то -э, такое. Плавающее. Флотинг, видите, да? Друзья мои, скорее всего, наше видео будут смотреть люди, которые занимаются спиннинговой ловлей профессионально, поэтому не забрасывайте нас тапками. Ловим как умеем. Вот. И то, что я сейчас даже ловлю без флюрокарбонового поводка, ну, как мне кажется, что у меня больше шансов поймать рыбу именно без этого поводка. Но если он оборвет, конечно, я сейчас поставлю. Проблем нет никаких. зацепчик нормас о, вот так вот можно его отцепить оборвал? нет использовал лайфхак и не оборвал все хорошо все отлично с нашим с нашей насадочкой а что то есть о, -о, -о. Хорошо. Слушай, практически на первом забросе вот этот с твоей этой штукой. Да. Ух ты! Смотри, какая красивая. Опаньки. Тю! Смотри. А ну вот сучка крашена, да? Ну. Что, будем перевязываться, короче. Вот такую я вставил катиграммовую палочку. А ты поставил? Поводок вставил? А? Нет! Без поводка, Без да. поводка дай. Ну, поэтому, ну, обгрызло, То есть, что ты имеешь в виду? Ну если поводок не вставил никакой. То что? Ну, стальной, блин, поводок какой-то, блин. или Флюрик. Не. Прям на нитке? Да? Ну, так оно тебе поэтому перерезало зубами. Так не перерезала. Я ее вытащил. Котяра сожрал, бля. Схватил ее, блядь, убежал. А, котяра! Котяра! я да, у нас бежала, блядь! Нет! Она, скотина мяукола, мяукала! Представляешь, как схватил, блядь, тот да, блять! Порвал меня снаску вместе с крючком совсем ушла, блядь. Офигеть! Я думал, оторвал. Ну ты обещал кота накормить. Нет, это ну, ты обещал. Равно. Ну я обещал. Вот Кому-то пришлось исполнять. Блядь. Это ну, такой был цвет. А ты хоть снял? Ну да. <связь> Надеюсь, что снялось. Вот этот снейк. Троечка вот этот. Ага, тоже фиолетовый, да? Да, вот этот. Угу. Сейчас я попробую еще раз. Если я поймаю еще раз щуку на него, то я его откладываю, что он рабочий, рабочий вариант. Нет. Да, и ловлю дальше на другую. Угу. Ну, короче, считаем, что одна рыба у нас как бы есть. Да. Животных тоже кормить надо. Тих, тих, тих. Да хорош, хорош. Да ну, хорош. Это... Да нет, это много. Да. Сильно жирно тоже не надо. Ну, Воняет конкретно, блин. Не воняет, а издает запах. Ну, прекрасно. Если на это ловится щука, то это не воняет. Пробуем еще разок? Конечно, обязательно. Огонь. Да. Попробую взять заголовку на 7 грамм на такую красивую рыбку и попробую ей половить будем пробовать вместе на такую уже ты тоже такой соберешь да я тоже такой поставил ну, давай попробуем папа папа папа папа папа папа папа папа есть Давай тебе Поздравляю! Ну да. Есть контакт. Кота нету, хорошо. Ну вот. вот такая красавица. Так, окнула вот на вот эту штучку, гудрючку, смотрите. Проходимость 7 грамм и вот такая вот красивого цвета. Это у нас x wist Flotting. Плавающий. 3-6. Блин, забаглялось. Извините. Это я понимаю, вам больно. Опускаем. Все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все. Пики, пики. Так. все, Ну, красава. На карася. Ну супер. Молодец. Красно. Продолжаем. Продолжаем, конечно, что? Что за зря приехали или что? После какая красота. Тишина. Спокойствие. Солнышко. Ноябрь. Да? Тепло. Мухи не кусают. что комаров нет. Это да. Монечка. Ой! Убежала, короче. Хорош, гусеныш. Ну, вот. вот такие мы рыбаки. Я -я Паша очередную щечку поймал, красавчик. Флюшок? Ты помнишь, скотина? Он вернулся? И кс -кс. Иди сюда. Флюшка, у тебя еще яйца кс -кс. есть? <свеч> <Сейчас> <свеч> отобьем, Ты помнишь, да? Кто украл рыбу, блядь? <свеч> Ты украл, да? Да, тебе так плохо жить, да? пришел, да, тереться об ноги, да. Да? Друг, блин. жук, блин, а? ага. такой мощный. Конечно, он у всех рыбу Ай, блин. Просто понимаешь, сейчас он может уйти вместе с дорогим воблером. Ищи его потом. Ох, класс. Такая жирная, жирная точка. Есть контакт. Друзья, ну заканчиваем нашу рыбалку с Пашей. Да? Да. Денек ноябрьский удался. Классная Тепло, погода. Хорошо. Ветра нет. Да. Рыбы немножко есть. Да. Меньше, чем... Хотелось? Да. Ну, в принципе, ну, достаточно. Нормально, да. Порадовал сегодня кот этот. Кот жад. Редкий. Такой хитрый. Еще в конце пришел к нам такой, мяу, дайте еще. Дайте еще рыбы, блин. Это хорошо, что он силиконом свистнул, блин. А то что? А то что. А то бы свистнул бы там, не знаю, с карасем. А, с водором. Ну да, еще бегали бы за котом, бы ловили бы его. Друзья, и то какой. Значит, в принципе, мы нормально... Провели время, нормально половили как на силикон, так и на другие оснастки, и на железо, и на воблера. воблера. В общем, берите все, что у вас есть, и приезжайте на рыбалку. Да. Успейте еще поймать этот кайф, да, поймать этот кайф, правильно? Да. От хорошей погоды, от классных рывков щуки, так что приезжайте в Атланту и... Да, и здесь рыба есть. Рыба есть. Да. все Паша эксперт сказал, рыба mm. есть. Mm. Да? Да. Все, ну, то, что не могли полдня подобрать, на что лучше клевать будет? Это второй вопрос. Да. Ну, это такое. Так что, друзья мои, кто еще не подписался на канал, все для клева, бегом подписывайтесь. Mm. И... и мы вам расскажем рыбные места. Да. В Одессе, Одесской области, везде, mm. где да. что ловится. Где что ловится. Счастливенько. Всего удачи, все хорошего. Пока. Пока.